Итак, на чем же можно выиграть, когда вы инвестируете в свою качество жизни? Ни для кого не секрет, что есть очень богатые люди, у которых огромные проблемы со здоровьем. Ведь их бы не было, если бы они за здоровьем следили. Согласны? Меня зовут Зайцев Алексей. Я занимаюсь многоуровневым маркетингом. Это мой бизнес, который я веду уже 20 лет. И сегодня я хочу поделиться с вами мыслями идеями о том, как можно улучшить свое качество жизни и просто лучше жить в те же деньги. Часто я встречал людей, которые, скажем так, потенциально могли бы стать моими клиентами. Я приглашал их пользоваться продуктами для очищения организма, продуктами для восстановления суставов, различными другими продуктами, омолаживающими. И я часто видел от людей реакцию, что, вы знаете, у меня, Алексей, нет денег. Я понимаю, что у человека на это нет денег, или я очень плохой косой консультант, такое тоже бывает, да, когда люди меня не воспринимают там, и так далее. Но я слышал и от других специалистов, что такие люди, в принципе, есть. У него стоит дорогущий, шикарный дом. Несколько автомобилей. Жена, дети. Все периодически болеют. У жены плюс 30 кг к ее норме. У него плюс-минус также. Регулярный прием алкоголя. Какие-то там стрессы на работе. Внешний вид человека плюс 20 лет к его реальному возрасту. Вопрос. Сколько он собирается прожить то есть в принципе если задача как можно больше заработать и как можно быстрее передать э, наследство своим детям в принципе так жить пойдет но есть люди которые э, хотят максимально энергично Провести свою, свою старость, максимально энергично быть в активном таком долголетии, когда в 50 и в теннис играют, и, и, и в 55 там в сквош, и ходит, ходит в спортивный зал, некоторые еще удается хорошую фигуру держать, и обратите внимание, эти люди меньше болеют, у этих людей меньше болеют суставы. Да, мы часто видим людей, которые там в 40 уже, в принципе, почти не жильцы. И некоторые считают, что 40 – это уже прям возраст-возраст. А есть такие бодрячком люди, есть бабушки, которые прям такие огонек, да, горячие, которые там 70 еще цели ставят а, посетить еще несколько стран в, ми в мире, понимаете? То есть, как один из вариантов, который, на мой взгляд, самый экономичный и самый такой грамотный с точки зрения инвестирования – это инвестировать в свое здоровье. Самый первый и самый важный путь – это просто обратить внимание финансово на свое здоровье. Что это значит? Не только проходить анализы. Анализы, анализы – тоже хорошая тема, на одних анализах можно остаться без штанов. Вы сами знаете, сколько сейчас это все стоит. Есть ряд дефицитов, которые и так, и так э, в организме присутствуют. Это йод, это кремний, это витамин С. Это кальций 100%. Это фосфолипиды, это омега-3. Почему бы просто не взять этот рацион себе, ежедневную ладошку здоровья и просто применять себе в виде хороших качественных БАДов. Ну, например, я работаю с брендом NSP. Почему бы не взять NSP? Гарантированно хороший продукт. Вариант 2. Можно взять, нанять нутрициолога. Значит, пройти анализы и купить ту же самую ладошку БАДов, но пить, допустим, там не три капсулы на кальция, а четыре. Ну, Плюс-минус вы, может быть, выиграете лучше, но часто я вижу, что люди застревают на анализах и дальше никуда не идут. Поэтому очень важно все-таки, если вы взяли специалиста себе, да, то доведите дело начатое до конца. Опять же, подкорректируйте свое питание. То есть можно убрать дрянь из рациона, которая кажется нам очень-очень вкусной, но эта дрянь сокращает вашу жизнь, ухудшает ее качество, делает нас толще, делает нас с неприятными запахами тела. То есть по большому счету есть очень много продуктов внутри питания, алкоголя, напитков, которые мы потребляем, которые ухудшают качество нашей жизни. И мы это не замечаем мгновенно. Мы это замечаем постепенно, когда уже хана, когда уже что-то, с селезенкой, когда уже что-то с щитовидкой, когда уже что-то с ЖКТ, когда уже пошли реальные нелады. Так вот, обратите внимание на то, что можно для себя любимого сделать. Поговорите э, с нутрициологом. То есть это первая классная инвестиция. Вторая инвестиция, безусловно, она тоже очень важна. Это инвестиция в качественный отдых. Если вы находитесь в в постоянном стрессе хорошо зарабатываете, то очень важно научиться качественно отдыхать. Для этого существует не только путешествие куда-то там, за рубеж или куда-то еще. Для этого очень часто могут существовать просто правильные минуты отдыха. Подумайте о том, как вы можете переключаться, отдыхать, с кем вы можете это делать, что вас больше всего вдохновляет во время отдыха. И это не всегда стоит дорого, но это всегда приносит... Нужный эмоциональный такой запал, с которым вы можете дальше творить чудеса. И вот эти две базовых вещи, с которых можно начать инвестировать в качество жизни, вы можете начать делать уже сегодня. С вами был Зайцев Алексей. Я благодарю вас за просмотр этого видео. И в следующем видео мы поговорим с вами о том, куда можно вкладывать свои деньги, чтобы их сохранить и приумножить. До встречи.